Что делать, когда будет война? Если на вашей стране уже идет война, или будет, как вы так считаете, то первым делом нужно запастись, наверное, всем, что можно долгий период. Это консервации, там, два года, три года. Это самое дорогое, что можно дальше, чтоб подзаработать на чем-то, на чем вы в своей жизни зарабатывали. Я снимал ролики, про то что на чем можно заработать именно в вашем хобби вот сейчас я снимаю конечно копейки но в принципе хоть что-то я могу в принципе это с собой взять там на портфель если вдруг что-то и случится но не волнуйтесь в, Укра... в Киеве в Украине есть очень хорошие люди которые спасут тем более, все будет нормально только у нас нехватка воинов как всегда оружия у нас хватает, так что нам не хватает только воин, добровольцы, добровольцы достаточно, в принципе главное если уже нападут вот ситуация одна нужно готовиться к этому первым делом нужно подготовить Дав давно уже если вдруг нападут то что -то нужно готовить и уезжать отсюда или же можно остаться и ждать когда Россия захватит вас она не трогает украинцев, она хочет э, сейчас на русском, да? Я вот думаю, на украинском, ладно, на русском только на русском. Значит, что она хочет, это Россия, убить военные действия в Украине. То есть, чтобы Россия, США не, немного так не давали уже военных оружий в Украине, чтобы наконец-таки обозреть Украину за какое-то преступление то, что наверное Донецк, Луганск кусочек взяла, то, что Россия Крым взяла без вторжения было и Украина и там новостях в России в 4 что Украина напала на Донецк, Луганск, а про Крым речь не велась, потому что там наверное была другая организация и кто про это не знал, теперь я вам рассказываю, знаете, что в России есть много людей, которые хотят Крым много людей, которые хотят не Крым, а Донецк, Луганск они появляются два категории а Украина только одна категория поэтому крайне сложно поэтому нужно поддержать лайком, подпискам на youtube канал комментарием и продолжение следующем ролики сейчас мы поговорим мы продолжаем говорить, что вода самое главное только вот в общем-то не важно, Когда вода, главное, чтобы она была чистой, все взяли бутылку, там, не знаю, порог, конечно, порог. Все то, что случится. Например, вы остаетесь здесь. Это самая популярная распространенная техника. Если вы остаетесь здесь, не выходите, потому что если вас выйдете, вас украинцы стреляют будут, Россия стреляет будет, США. Если будет. если будет, то будет мировая война. Так что к этому нужно готовиться. Поэтому лайк, подписка на канал. Спасибо.